Что мы знаем о прекрасной соседке по имени Греция? Греция – член Шенгена и Евросоюза. Но это не сделало ее богаче, зато сделала доступнее. И теперь болгары из Софии с удовольствием купаются в Эгейском море. Это наш маршрут. Всего 590 километров. Но мы не удержались и решили заехать на полуостров Халкидики в Полихорне и там заночевать что еще нужно знать дороги в Греции хорошие, но платные но цены гуманные за весь маршрут мы заплатили всего 9 евро это самый плохой участок дороги который встретился нам на пути кстати, для оплаты дороги лучше иметь мелочь но можно платить и карты специально сняла цены на одну из заправок но здесь было много фур и мы поехали до следующей заправки пришлось съехать за дороги это ценные. Туалеты на заправках бесплатно. Но как вам такой дизайн? Пора пить кофе. Поехали в Ковалу. Здравствуй, море. Жаль, что в начале мая вода еще холодная. А то я бы обязательно искупалась. Зато так красиво. Все цветет, благоухает. Кафе выбрали тоже на бережке, на солнышке. В Греции в кафе и в ресторанах к любому заказу обязательно дают воду. Ты можешь ее не заказывать, но тебе ее обязательно. В Грецию мы ездим часто. И о предыдущих путешествиях можно почитать на моем сайте. Нам очень нравится, как здесь организован пляжный отдых. Каждое кафе имеет свои лежанки и кусочек пляжа. Приходишь, ложишься на лежак, а остальное тебе принесут. Это просто очередной пункт оплаты. В кафе можно заказать просто бутылочку воды и лежать на лежанке целый день. Дождь догнал нас даже в Греции. Прохладно. А еще мы любим Грецию за свободу. Она здесь повсюду. В воздухе, в небе, на дороге. Удивительно, но я никогда не видела греческого полицейского. Но здесь очень спокойно. И еще это рай для автомобилистов. К любому пляжу всегда можно подъехать на машину. Убегаем от дождя на Халкиди, И вот оно, синее небо. Пляжи в Греции не все одинаково прекрасные. Но в Полихорна очень уютный, маленький, чистый пляж. А это отель, в котором нам предстоит ночевать. Очень бюджетный. Я заказывала другой отель, но он был не готов. И нам предложили остановиться в этом. Одну ночь мы можем перетерпеть в любом отеле. После завтрака вернулись на трассу и едем на Егуменицу. Температура воздуха плюс 15 градусов. Впереди салонники. Мы объезжаем их и поворачиваем на Е90. Здесь скоро будет пункт оплаты, но мы проехали бесплатно. В молодости я посмотрела фильм «Греческая смоковница» и полюбила Грецию. За любовь и хорошие дороги нужно платить. А еще мы любим певца Демиса Русаса, певца нашей молодости. Дороги в Греции хорошие, но фит встречаются очень редко. Мы увидели указатель из на Здесь мы попили кофе и сходили в туалет. Туалеты и Чем дальше продвигаешься вглубь Греции, тем живописнее становится дорога. Горные вершины, тоннели, мосты. Ты как будто паришь над ущельями. Дороги в Греции в основном свободные, и только при подъезде к большим городам движение уплотняется. В игуменницу мы сразу отправимся в порт, чтобы купить билеты на паром до баре. И сегодня же отправимся ночным паромом в Италию. Последняя остановка перед игуменницей. Билеты на паром до баре обошлись нам 350 евро. Это каюта с окном плюс машин. Мы поужинали и в 23 часа уже стояли в очереди в парке. Паром опоздал на пару часов и спать легли мы очень поздно. Утром нас естественно разбудила трансляция, и у нас было время погулять по палубе и пофоткаться. А это главные туристы на нашем пароме – китайцы. Их было несколько автобусов. Наша машина стояла у самой стены. В такой ситуации лучше приходить последними, чтобы не задохнуться угарными газами, пока ждешь своей очереди на выезд. А вот и барь.